Всем привет, с вами Гриф, вот мы и продолжаем разбирать тактики на новой карте Резиденция. Здесь вы узнаете, что нужно, чтобы набить максимальное количество фрагов, играя на этой карте за штурмовика. Если вы все еще не смотрели прокиды на этой карте, рекомендую глянуть мое прошлое видео. Но прямо сейчас конкурс на Imbel летней игры 2016 навсегда. Для участия нужно всего лишь подписаться на канал Иван Токарев, также быть подписанным на мой канал и после просмотра оставить любой комментарий под этим видео. Ну а результаты уже в следующем. Итак, что же нужно, чтобы убивать много врагов на карте Резиденция? Самое главное, вы должны научиться рашить, а именно правильно это делать, показываю одну из своих тактик. Итак у нас сторона защиты, будем подниматься по лестнице и проходить к мостику, сразу берем дым и бросаем его в сторону той арки, если есть слепа кидаем прямо перед собой, но я обходился без нее. Осматриваемся и просто спрыгиваем с моста, пытаемся давать как можно больше минусов, таким образом часто удается застать врага врасплох и просто расстрелять пока они не очухались. Закончив здесь, просто обходим остальных. Как вы, наверное, заметили, я частенько использую подствол, потому что я выхожу на толпу, и здесь лучше использовать все возможные способы. И, кстати, отдача у раддона практически не чувствуется, даже с подствольником. Ну, а теперь обойдем пацанов с другой стороны. Так, прокидываем дымок. В этот раз враги заходят через нижний коридор, но меня они не ожидают здесь встретить. Кроме этого, можно зайти на второй этаж, на подсадку врага. Вроде никого не видно, тут можно даже с балкона кого-нибудь убить. А вот они подсадились. Или самый безбашенный вариант, просто через центр под гранату пробежать к воротам, их могут не взорвать, но в этом случае мне повезет больше. Отсюда можно легко прокинуть ту же площадку, на которой враги часто стоят и перестреливаются с длиной. Либо они все-таки взрываются, и здесь все будет зависеть только от вашего везения, от вашего уровня стрельбы, но ну, вы сами понимаете, в любом случае, чтобы делать много фрагов на этой карте, вы должны рисковать. Ну а теперь я хочу показать лучший вариант игры за атаку, а именно начало раунда. Как можно быстрее активируем заряд на центральных воротах. Будем проходить именно здесь, заряжаем по ствол, также пробегаем по лестнице. И бросаем его прямо к снайперам. Здесь они нас точно не ожидают. Таким простым способом пару фрагов мы уже делаем, но дальше по ситуации. Второй заход получился еще интереснее, смотрим. На данный момент, чтобы набивать много фрагов на этой карте, я пользуюсь именно этими тактиками. Согласен, для многих они могут не подойти. Обязательно попробуйте их в бою и напишите в комментарии, сработали ли они у вас. Но если ты все еще здесь, вероятно ролик тебе чем-то понравился. Так почему бы теперь просто не поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Так, а теперь подведем итоги прошлого конкурса. Для этого скопируем ссылочку с того видео и перейдем на сайт, который выберет комментарий. Итак, Залимхан Залимханов. Сейчас посмотрим, перейдем на его канал и посмотрим, выполнил ли он главные условия конкурса. Так, подписочка на шоу есть и на меня тоже. Я тебя поздравляю, обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.